Всем доброе утро, погода прохладная, и поэтому я решил приготовить сегодня калорийную пищу. На обед нежные говяжьи ребрышки, которые сами будут сползать с косточки, и картофельное пюре. По желанию можно сделать свежий салат с овощей, но ну, это кто как хочет. Говяжьи ребрышки я прикупил вот такие, их можно заказать у мясника. Или в таких магазинах, как Зельгрос, Метро, Реве. Я такие в основном беру для говяжьего бульона, но именно вот для этого блюда они также отлично подойдут. Да, это грудинка. По-немецки, эта часть называется квер типа поперечное ребро так ну особо я здесь ничего срезать не буду потому что при том приготовлении от 3 до 4 часов что они будут томиться все вот эти жилки они все проварятся весь жир он весь вытопится вот эту часть жира я срезаю такую грубую которую видно хорошо на ней я буду обжаривать ребрышки и обжаривать овощи для соуса ну допустим вот эту часть можно вырезать Готовят ребрышки я буду в духовке у меня кастрюля 6 литровая как вы видите я ребра поставил вверх чтобы мне было видно сколько мне понадобится чтобы поместилось полностью в кастрюлю ребра я сразу присаливаю так и уберу в сторону на 15 минут чтобы они просаливались а я тем временем займусь овощами для соуса мне понадобится корень сельдерея который я предварительно помыл почистил и порезала вот на такие небольшие кубики. Понадобится морковь и понадобится репчатый лук. Неважно какой, белый, красный, значения не имеет. Тот, который у вас имеется в доме. Но не лук порей, потому что он при обжарке будет горчить. Ну и нарезаем вот на такие некрупные кубики. Овощи готовы. Ну и у меня дома, я в холодильнике нашел вот три таких не очень хороших вкусных помидора, которые есть я уже не буду. А вот в соус я их использую это не обязательно они просто у меня есть ну и начинаю обжаривать мясо вот весь жир, который я срезал я его полностью вытоплю и днем буду уже обжаривать мясо Обжаренный шкварки я отправляю в кастрюлю в которой буду готовить ребрышки но ну, а в сковороде так и в кастрюле обжариваю ребрышки со всех сторон Ребрышки я переместил все в кастрюлю, в которую уже буду их томить. Обязательно проследите за тем, чтобы ручки у вас не были пластмассовые или еще какие, которые горят в духовке и чтобы крышка плотно прилегала, то есть чтобы косточки не мешали вот так ну и теперь опять в этом же жиру в кастрюле и сковороде обжариваю овощи до румяного цвета не так чтобы они сгорели а были хорошего коричневого цвета поэтому добавлять их сразу все за один раз не нужно и помидоры в последнюю очередь потому что если добавим помидоры температура упадет и овощи уже карамелизоваться не будут Обжаривать овощи я буду в основном в этой сковородке, и после нее буду отправлять все в эту кастрюлю, в которой я буду в дальнейшем готовить в соус. Ну вот посмотрите, друзья, овощи должны выглядеть вот так вот, не сгоревшие, а именно прекрасный коричневый цвет. Теперь к этим овощам я добавляю одну столовую ложку томатной пасты и обжариваю. После того, как я обжарю минутки три, я Всю вот эту красоту отброшу на сито, а сито поставлю на мусорное ведро, чтобы вот этот лишний животный жир у меня стек. Ни в коем случае не сливайте его в раковину, иначе ваша канализация может засориться. А вот эту часть, как только она тоже достигнет подобающего цвета, точно так же отправлю для начала в сито, чтобы стек лишний жир, а потом добавлю ее сюда в кастрюлю. И после этого добавлю сюда же помидоры и буду готовить соус дальше. Ну выглядит это будет примерно вот так. Можно выстелить ведро немного бумажных полотенец, чтобы жир хорошо впитался, чтобы он вам не прожег мешок. Ну Вот так, этого будет достаточно. Обратно овощи в кастрюлю и на плиту готовим соус. А вы знаете, что цвет мне уже нравится, я помидоры отправлю сюда, потушу их буквально 5 минут. Ну и все то же самое. Далее в наши овощи добавляем немного вина, чуть-чуть совсем. Это позволит нам вот эту образовавшуюся прижарку на дне кастрюли снять, даем выпариться и опять добавляем немного, еще раз даем выпариться и потом наливаем все вино. Я выпарил вино дважды, теперь я добавляю два лавровых листа, пять можжевых ягод, с десяток некрупного душистого перца, не путайте его с черным перцем, это две разные вещи и буквально две гвоздички. ну и заливаю оставшееся вино. В общей сложности вина я взял на данный момент, пока один литр. Возможно, мне понадобится больше. Вино берите недорогое. Я покупаю самое дешевое вот в таких коробках. Дам покипеть соусу буквально полчаса за эти полчаса что я варил соус я еще добавил пол литра воды горячей кипяченой так соус я аккуратненько процеживаю да кстати по такому же принципу готовится мясо по-бургундски взяли говядину нарезали ее на кусочки 40-50 грамм точно также обжарили на сильном огне и все то же самое все эту часть в мусорное ведро так ну и теперь я хочу посмотреть просто сколько у меня соуса в общей сложности ну вот один литр 100 миллилитров ну, заливаю его сюда Сейчас мы посмотрим, сколько нам еще жидкости можно будет добавить. Да, ну и я добавлю еще буквально немного красного вина. Это миллилитров 200. Вы можете вместо вина добавить кипяток теперь я отправлю в кастрюлю еще раз на плиту кипячу и потом в горячем состоянии отправлю уже в духовку которая заранее прогрел вверх вниз без конвекции 120 градусов в нижнее положение духовки это блюдо вы можете спокойно давать детям так как алкоголь у нас сейчас весь выпалец его не будет со закипел я его поварил буквально пять минут чтобы весь алкоголь улетучился и теперь я отправляю в духовку проследите пожалуйста за тем чтобы ваши духовки при температуре 120 градусов. Ребрышки томились, то есть, чтобы вода побулькивала слегка. Но если вы в своей духовке не уверены, то можете добавить температуру до 140-160 градусов. Для начала на три часа. После трех часов буду проверять. Пока мясо томится, я подготовлю картофель для картофельного пюре. Да, и духовку я свою переключил. Моя духовка, к сожалению, не потянула такое количество мяса при температуре 120. Я переключил на 160 и сейчас она у меня равномерно булькает. Картофеля для пюре я возьму ровно 1 килограмм чистого веса, без кожуры. Картофель я промыл, заливаю сразу кипятком, чтобы просто быстрее приготовился. Присаливаю и отправляю на плиту готовиться. В пюре я добавлю 200 миллилитров 30% процентных сливок и 200 миллилитров молока это 40 процентов от массы картофеля немного соли мускатного ореха ну и отправляю в кастрюлю в которую буду добавлять картофель через пресс-пюре картофель готов я пропускаю его через пресс-пюре плита у меня включена ну пробую картофель на вкус буквально еще немного соли не хватает так, ну и прогоню я, пожалуй, картофель через сито. Этого делать не обязательно, но как вариант, чтобы уже убедиться, что не осталось ни одной крупинки, можно поступить таким образом. Но это уже более ресторанный вариант. Ну, как вы видите, даже после добавления 40% жидкости картофель прекрасно держит форму. То есть можно сделать даже еще немного жиже. Но меня такая консистенция устраивает, поэтому я оставлю так, как есть. В общей сложности говяжьи ребрышки пробовали в духовке три с половиной часа. Ну и сейчас проверим, насколько они готовы. Может быть они уже готовы. Да, все говорит о том, что они уже готовы. Ну вы и сами все видите. Готовы. Так, ну ребрышки я перекидаю в чашку, а соусом будем заниматься дальше. Ну и пропускаем соус через сито. Так, ну и теперь обратите внимание, друзья, у нас слишком много жира с мяса. Я его аккуратно собираю поварешкой. Да, жира вытопилось очень много. У меня в морозильнике есть готовый глаз Я его добавлю сюда. Но я добавляю его только потому, что он у меня есть если у вас его нету вы можете его приготовить ссылку я оставлю но это не обязательно и теперь я отправляю кастрюлю соусом увариваться на плиту еще чуть-чуть добавлю немного росмарина тимьяна и немного портвейна соль перец по вкусу вы знаете друзья вот я попробовал свой соус я в него добавлять ничего не буду за счет того демигласа который я добавил у меня все в нем вот вообще ничего не нужно добавлять я не буду добавлять ни портвейна ни росмарина ни тимьяна абсолютно ничего, я его только загущу, я взял буквально 3 столовые ложки кукурузного крахмала и добавил немного холодной воды, размешал, чтобы не было комочков, ну и буду вводить в соус, если мало ли по какой-либо причине чтобы добавили слишком много крахмала, то его можно сделать жидким, то есть соус сделать жидким, если пробить его опять погружным блендером, вот и все, он станет опять жидким. С мукой такой трюк не проходит. Поварю 5 минут и соус готов. И я буду делать подачу. И пока мясо еще было теплым, я удалил весь жир. Здесь примерно 1 килограмм. Но тем не менее, в 4 кг 200 граммов, которые я приготовил, еще достаточное количество осталось в чашке. Немного петрушки. ребрышко и соус вуаля мой обед готов ну и обещанное сползание мясо с косточки но ну, друзья вы видите я вам не слишком много наобещал ну а если вам и это видео не понравилось то даже не знаю чем вас еще удивить я знаю но как я заметил к моим работам народ подходит очень серьезно прям проверяет досконально но ну, я готов к таким требованиям если вам видео понравилось даом хох палец вверх не понравилось палец вниз а я на этом с вами прощаюсь и до новых видео